Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, здравствуйте мои гости канала или просто те ребята, которые нашли это видео каким-то образом в интернете, которые хотят заработать. Сегодня мы поговорим о очень классном ТВ-боксе. Значит, ТВ-бокс – это хорошая разработка, которая была сделана в Израиле. В данное время я представляю интересы этой компании в России, в Украине, Беларуси и в Казахстане. Сейчас у вас есть возможность начать зарабатывать вместе с нами, просто распространяя эту приставку. Итак, вкратце, значит, объясняю да, функции данной приставки. Значит, смотрите, будем сразу оговариваться, что это мини-портативный компьютер. То есть э, это приставка, она весит 200 грамм. К сожалению, особо у меня нету потом я запишу более подробный видео, где я вам покажу и расскажу, покажу, как она работает. Весит она где-то 200-250 грамм. Значит, это э, мини портативный компьютер, 4 ядра, э, 2 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт жесткий диск. Там есть три слота USB, можно подключить э, любой жесткий диск, можно. С помощью Bluetooth а подключить удаленно любое устройство, без значит, шнуров, да? ну, там клавиатура, мышка, какие-то девайсы. Также можно в USB засунуть 3 модем. Работает она от любого интернета, ее можно просто подсоединить либо к монитору, либо просто к телевизору, и вы получаете портативный компьютер. Также в этой приставке есть 250 каналов, есть функции записи всех программ на протяжении 4 дней. Ну, скажем, представь себе, ты любитель смотреть футбол, ты опоздал на свой футбол благодаря, там я не знаю, работе или, возможно, девушке. Ты можешь спокойно прийти домой и просто посмотреть все, что уже показали. И все это сохраняется на протяжении 4 суток. Также у нас есть в этом портативном компьютере 5700 фильмов в blu HD качестве, то есть качестве как кинотеатра. И также мы дополняем эту базу постоянно. Теперь смотри, а какие значит у меня условия по распространению данного, значит, мини-портативного компьютера. Сейчас я не ищу людей, которые будут работать. Я ищу людей, которые хотят свой бизнес, но не имеют денег для начала бизнеса. Ну просто вообще, грубо говоря, вот так, ноль. Так вот, значит, есть такой момент, я готов заключить, значит, партнерское соглашение по, значит, продаже, да, данного устройства на условиях, помимо разовых продаж, вы получаете процент, процент с ежемесячной платы. то есть, то есть мы заключаем с вами официальный договор, а вы становитесь реселлером, допустим, в своем городе, или если вы можете охватить страну, то в стране, и мы работаем по партнерскому соглашению. Все, что касается конкретно цифр, конкретно цены а, данной приставки, или, возможно, ты просто а, захотел или захотела купить данную приставку портативного портативный компьютер, вы можете мне писать в соцсети. Если хотите связаться со мной очень быстро, пишите мне в ВКонтакте, и я вам с удовольствием отвечу. Вот и все, дорогие друзья. Всем пока. Так, я совсем забыл, на самом деле, а, под этим видео, чуть ниже, вот прямо вот здесь, я вот, укажу... Все а, подробные характеристики, более детально распишу данный портативный компьютер. А, и также там будет ссылка на мои соцсети. Но еще раз напоминаю, а, заходите лучше всего в контакт, потому что там я бываю чаще всего. Не забывайте ставить лайки а, и пишите комментарии. Все, пока.